Воскресенье. Канал «Популярная политика» 17.00. Передача «Самая важная» и я ее ведущий Иван Жданов. Неделя атак на Россию. Два беспилотника атаковали Кремль. То, что еще недавно казалось фантастикой, теперь реальность. Поговорим об этом с нашим гостем Романом Светаном и оценим другие атаки и диверсии в России за прошедшую неделю писателя, пропагандиста, военного преступника Захара Прилепина пытались убить в Нижегородской области. Его машину взорвали, но сам Прилепин выжил, получив серьезные травмы. Пригожин выводит ЧВК Вагнера из Бахмута? Разберем самый яркий военный скандал недели, в котором замешан и бывший толовой заместитель Шойгу, и даже Рамзан Кадыров. 24 февраля 22 года Путин объявил о вторжении в Украину. Мог ли он тогда представить, что война затянется, его армия будет отступать, а через 14 месяцев после вторжения будет гореть не здание на Банковой, а Кремль? Понятно точно одно. Теперь ему и представлять не нужно. Вот он, Кремль, полыхает, пока, правда, не очень сильно. Ночью, 2 мая, два беспилотника атаковали купол Сенатского дворца. Они не были сбиты, а взорвались по команде оператора. Возможно, пытались сломать флагшток с копией президентского стандарта. Он не просто так висит. Именно в Сенатском здании, в Сенатском корпусе находится рабочий кабинет и кремлевская квартира Путина. Правда, последнее время он чаще находится в бункере в Новоогорёво, да и в ту ночь в Кремле Путина не было. Печально. Ну, просто страшно об этом говорить, но факт. Могла ли такая атака убить диктатора? Ну, конечно, нет. Смотрим на повреждения купола, смотрим на разрывы. Видно, что заряды были небольшие и скорее зажигательные. Наверное, добивались именно такой картины горячего Кремля. Сложно сказать, какие именно дроны применялись, но есть несколько догадок. Для начала это крупные машины самолетного типа, а не квадрокоптеры, похожие на китайский дрон Муджин-5, который уже применяли и российские, и украинские военные. А еще это вполне могли быть беспилотники UG-22 украинского производства. Такие падали в Московской области и Тульской тоже. У обоих дронов дальность полета куда больше, чем 450-500 километров от Украины до Москвы. Могли ли они долететь? Легко, ведь уже долетали. Более того, об этом есть забавная история, которая звучит максимально правдоподобно. Когда дроны еще только летели к Москве, их заметили местные жители. Позвонили в экстренные службы, те начали передавать информацию, но им не поверили и долго решали, что делать. А все еще на майских выходных, в общем, дроны за это время пересекли МКАД и оказались один на один с теми самыми панцирями. Вы же помните, что в Москве на крышах поставили ЗРК Панцер, Много, очень много панцирей. А что в итоге? А, ничего. Вот именно об этом и говорили аналитики. Толку не будет. Вот его и нет. Панцири стоят, Кремль горит, потому что их бумажные характеристики завышены. Но, я думаю, даже дело не в этом. Все ли панцири вели непрерывное сканирование неба? В правильном ли режиме, который позволяет находить именно дроны? Я думаю, даже если дать российской армии самые-самые лучшие радары и зенитки, с их бардаком они бы ровно так же пропустили эти дроны. Как пропустили целый, блин, самолет с Матиасом Рустом в 87 году, который в день пограничника пролетел мимо всей советской ПВО. Как пропускали огромные 14-метровые ревущие ракеты Ту-141 «Стриж», долетевшие аж до «Энгельса». Подробнее об этой атаке мы поговорили с военным экспертом Романом Светаном. Давайте посмотрим. На ваш взгляд, какие-то дроны могли использоваться в атаке на Кремль? Это стандартные дроны, которых очень много на Алиэкспрессе. То есть это, можно сказать, свадебный дрон, на который была подвешена взрывчатка. и Не очень много для хлопка в основном. Такие хлопки нужны для того, чтобы э, произвести видеоэффект, то есть больший обзор. Это не, боевой, не боевая э, часть, как таковая. Вот э, хлопок, э, вот, он на камеру проводит э, ну, такое масштабирование. Но боев, это не боевая не боевая взрывчатка, как таковая. Она, она не нанесла никакого боевого э, поражения, практически ничему. А какая у них дальность полета? Могли бы они долететь из Украины. Да, а, нет, конечно, нет. Это дальность прямой видимости, еще раз повторюсь, свадебный дрон там сотни метров не более того. То есть это, не, это точно не украинский дрон. Мало мало кто обратил внимание, но вот если связать два факта, то будет понятно, кто и как и для чего это все сделал. Была подготовлена атака на Купол Верховной Рады ракетой «Кинжал». Подготавливается она несколько дней. Ее невозможно произвести за несколько часов. То есть маршрутизатор, очень много параметров, которые вводятся в систему. Летчик готовится пару дней. Предварительная подготовка, предполетная подготовка. То есть это целый процесс, который привел к пуску «Кинжала». В 2 часа 30 минут 4 мая, в 2 часа 30 минут ночи 4 мая кинжал шел на Верховную Раду, скорее всего, в правительственный квартал, я думаю, на, по куполу Верховной Рады. Именно купол подсвечен, там много камер стоит. И после того, как была готовность подтверждена ударом в 2.34 мая, мая кинжалом. Его сбила наша система ПВО уже, которая развернута, Патриот Пак-3. Этот кинжал уже подтвердили сегодня воздушные силы Украины о том, что сбили. 4 мая в 2.30. Так вот, 3 мая в 2.30 был нанесен удар вот таким дроном вспышка перед перед куполом российским куполом, даже не по куполу, а именно перед ним, перед, между камерой и куполом была вот такая вспышка. То есть, скорее всего, это было подготовлена ИПСО, так называемая. Вроде как страшные бендеровцы нанесли удар по куполу российского, российского Кремля. Вот на видео все это видно. Ни к чему это не привело, хотя вспышка была. А вот мы как ровно через 24 часа в то же самое время, весь смысл, вот именно привязка ко времени, 2.33-2.34, сильные, мощные российские воздушно-космические силы обрушили длань Господню на Верховную Раду, разнесли ее в вдрызг, кинжалом, ну и т.д. и т.п. Не рассчитали одну вещь, Патриот ее перехватил. И теперь получилось, что... А теперь получилось самое интересное, что в информационном поле, Украинский беспилотник, пролетел 700 километров, прошив всю ПВО российской армии, всю и вся, нанес удар по Кремлю. Ну вот с чем осталась российская ФСБ и то Центр информационно-психологических спецопераций, который, который эту всю операцию выполнял. Он просто тупо на российскую армию, на российскую ПВО, ПВО вылил ушат грязь. Да, мне тоже кажется, что их план был не самым удачным. А Тогда момент с тем, что мы все знаем, что около Кремля сбоит GPS. В том числе это сделано для того, чтобы не летали дроны. Но получается, как мы убедились или... Там есть какие-то моменты, особенности, и глушилки особо не мешают. Или же это отключалось специально для того момента? GPS отключается для, для того, чтобы высокоточные ракеты, либо идущие на сигнал GPS какую-то точку беспилотники, их на последнем этапе траектории полета отключить от уточнения маршрута взбить его невозможно, то есть ну, глушилками так называемыми. То есть у него нет коррекции на последнем этапе, и он просто не может попасть в ту точку, в которую должен был попасть, если был, была бы связь. А так как связи нет, то он просто идет в ту сторону, называется, в которую шел. И потому круговое вероятное отклонение не 2-3 метра, а круговое вероятное отклонение может быть 10-15 метров, а это уже практически промах. Если была поставлена задача точ точно попасть в какую-то там комнату или там в крышу здания, то есть, значит беспилотник или ракета ляжет рядом, не попав. Хотя может и попасть, если общее направление движения было направлено именно туда. На э, такого рода беспилотники, которые э, выходили на Кремль, там нет GPS-привязки. То есть э, не такая, такая э, именно вот такого рода глушилка, она не влияет на э, полет дрона. Э, есть другие глушилки, которые глушат э, радиосвязь, э, прямую радиосвязь. Э, с такого рода дронами. А вот связь такую глушит простая глушилка, которая просто генерирует так называемый белый шум. И тогда нет связи с дроном, но, ну, естественно, дрон не пойдет туда, куда его ведут. Так вот, эта глушилка однозначно была отключена. Глушилка, которая глушит свадебные дроны. Она была точно отключена, потому свадебный дрон вышел, подорвался именно там, на этой... На этой Траектории между камерой и широкоугольной камерой, которая очень хорошо все сняла, и, естественно, куполом Верховной Рады, Ой, куполом Кремля. Может быть, когда-то будет купол Верховной Рады? В Будем надеяться все-таки, что нет а до 9 мая осталось буквально несколько дней. Скажите, пожалуйста, можем ли мы ожидать атаки ВСУ, еще одной постановки ФСБ, или же Москва сумеет полностью обезопасить небо от беспилотников? Нет над территорией России, на территории России такого места, где бы они могли обезопасить от беспилотников. Самое... Мощная система ПВО у россиян была не даже не в Москве, в Севастопольской бухте. Они прикрывали именно эту точку. Там многоэшелонированная система противовоздушной обороны, начиная, наверное, от боевых дельфинов и заканчивая 400-ми триумфами, плюс Су-35-ми. То есть закрыто было все и вся. Значит, два дрона украинских прошли и сожгли нефтебазку. То есть вскрыли российскую самую лучшую систему противовоздушной обороны, потому, если будет поставлена боевая задача выйти, допустим, на Москву, на Красную площадь, на боевой объект, это очень важно. Просто по Москве украинские войска работать точно не будут. Это должен быть военный объект. Военный объект – легитимная военная цель, это колонна военной техники, это военное руководство России, это легитимный военный объект. То есть удар может быть нанесен, и он будет нанесен, если будет поставлена задача. Только так. То есть сейчас у ВСУ есть беспилотники с дальностью полета, позволяющего достать до Москвы? До Москвы от северо-восточной точки Украины 450 километров. А те беспилотники, которые заходили на ту же Севастопольскую бухту, у них... У них радиус 450-500 километров. То есть даже эти же беспилотники, те же самые, они также пройдут и на Красную площадь. Плюс в Украине сейчас около десятка беспилотников, которые могут идти на дальность до тысячи километров. До тысячи, а некоторые и больше тысячи, а один на три тысячи километров. Все зависит от той боевой нагрузки, которую они несут. Дело в том, что боевая нагрузка где-то от 20 до 100 килограмм. Взрывчатки, то есть в зависимости от типа беспилотных. Спасибо Роману за подробный рассказ. Вот он все-таки склоняется к тому, что это была постановка, И надо сказать, что ракету «Кинжал» действительно сбили рядом с Киевом. Во всяком случае, об этом заявили украинские ВВС. Даже показали вот такую фотографию «Кинжала», сбитого Петриотом. Но все же, честно говоря, практика показывает, что не нужно объяснять сложными теориями то, что можно объяснить простым раздолбайством и глупостью. Наверное, если бы атака Кремля была единственной, ее списали бы на какую-то особую спецоперацию ВСУ, ГУР или англосаксов. Но ведь всю неделю беспилотники и не только атаковали объекты в России и оккупированном Крыму, в прошлую субботу горела нефтебаза в Севастополе. Затем к ней добавились две другие. В Краснодарском крае – это Ильский НПЗ, он горел дважды. И нефтехранилище на Таманском полуострове. В двух шагах от Крымского моста – одного из самых охраняемых объектов. Дальше – Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и склад ГСМ Ставрополя. А что еще? Конечно же, два поезда, пущенные под откос в Брянской области. Ну и совсем мелочь — разведывательный украинский дрон, сбитый над Белгородом. Довольно тяжелая неделя для российских ПВО и спецслужб. Особенно, конечно, всех напугали поезда. С беспилотниками все немного проще. Их запускают с большой дистанции, какие-то удается даже сбить. Вот посмотрите кадры атаки на нефтебазу в Тамане. Вот в верхнем левом углу летит, идет сработка ПВО.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 Но подрыв железной дороги — это диверсия на месте. Это значит, что некие партизаны или диверсионные группы пришли и заложили бомбу. Да, в обоих случаях пострадали лишь поезда. Первый вообще, похоже, шел порожником, и там только локомотив полностью сгорел. Второй вез химикаты, да и железная дорога к фронту отношения не имела. Однако представьте, насколько напряглись те, кто должен охранять дороги, ведущие к оккупированным территориям, если их вообще кто-то охранял. В этом как раз главное влияние всех этих диверсий — не реальный ущерб возможностям российской армии, а отвлечение внимания. Конечно, все сейчас думают о том, как Путин и российская армия ответят на атаки Кремля. Давайте послушаем, что об этом сказали главные специалисты по красным линиям — российские пропагандисты. Конечно, взрывы беспилотников над Кремлем Ничто по сравнению с тем, как подорвало российских пропагандистов, а также депутатов, чиновников, прочих любителей говорить громкие фразы. Путин, конечно, попытался сохранить лицо и через свою говорящую усатую голову передал, что он совершенно спокоен. Ну, Вы знаете, что президент всегда в таких сложных экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он ожидает. поэтому. В этом плане ничего нового не произошло. Как там принято говорить у пропагандистов, никакой паники нет. Но мы-то с вами знаем цену этим словам. Если он говорит, что президент сохраняет спокойствие, значит, ему наверняка пригодился бы его чемоданчик. Я не про ядерные сейчас говорю. Но вообще Песков сделал и другие заявления, с которыми сложно не согласиться. Только акцента в нем хочется расстать чуть-чуть иначе. Путин... Неоднократно, настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки террористов международных. Рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин. Не послушались, и многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Запад действительно долгое время закрывал глаза на то, на что закрывать глаза нельзя было ни в коем случае. И вот у них под боком вырос настоящий международный террорист. Только это не киевский режим, как хотелось бы верить Пескову, а его непосредственный начальник. Официально атаку на Кремль назвали терактом и покушением на Путина. В Сенатском дворце, куда влетели дроны, как раз находится его рабочий кабинет и кремлевская квартира. А еще в том же дворце есть зал, который многие из вас наверняка помнят. Если представить, что атака произошла 21 февраля 2022 года, вот что мог бы увидеть оператор дрона. А я... Я... Говорите, предлож... Говорите, предлож... При... говорите прямо. Я при... поддержу предложение о э, признании. При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо сейчас. Поддерживаю. О... А, да? а да? да? поддерживаю предложение. Так и скажите так. Да или Поддерживаю предложение о вхождении. Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Именно в Сенатском дворце произошло заседание, где Путин, директора службы внешней разведки, просто унижал как мальчишку. Но я думаю, что это унижение не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал Путин, когда ему сообщили новости. Кремль, конечно же, обещал не оставить этот удар без ответа. Российская страна оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, — говорится в сообщении. Очень удобная формулировка. Главное — конкретная. В целом позволяет любую успешную атаку назвать «ответочкой» за Кремль. Это как с целями спецоперации. Тут ключевое, чтобы они менялись каждый день, чтобы труднее было отследить их достижения. Хотя надо сказать, что даже на шоу Усоловьева после атаки начали задаваться неудобными вопросиками. Но стратегия есть. Вот чтобы нам всем было понятно, как мы эту войну хотим закончить. И не просто денацификация, демилитаризация. а будет Одесса или не будет Одессы. Дойдем до Приднестровья или не дойдем до Приднестровья. Чтобы при люди говоря, тоже знали, что дойдем. Я, честно говоря, про Лиссабон думал. Соловьев, видимо, думал про Лиссабон, потому что две виллы в Италии у него уже отобрали. Вообще, Соловьев знатно набрызгал солюну, обещая Зеленскому смерть в самое ближайшее время. Все, Зеленский, бзди отсюда! Вот теперь надо... Часики начали отчет обратный. Все теперь... гарантии, которые ты думал, тебе даны, отозваны. Нет. Это было покушение на верховного главнокомандующего. Об этом кстати, сейчас пишут мировые СМИ. Ну и Дмитрий Медведев написал пост с таким же посылом. На этот раз, видимо, руки после рюмки так тряслись, что на длинный текст его не хватило, только на короткую такую угрозоньку. Ну, Зеленский, погоди, типа. Только все эти угрозы — полная чушь, потому что на Зеленского было уже много покушений и силами вагнеровцев, и силами кадыровцев. И жив он не потому, что до сих пор не дал повода себя убить, а потому что все эти попытки провалились. Вот еще одно интересное заявление, что после такого больше никакие переговоры невозможны. Например, председатель Госдумы Володин ее выдал, сказал, что киевский режим теперь все равно, что ИГИЛ, и никаких переговоров с ним быть не может. Может, ему кто-нибудь напомнит, что Украина сама еще в сентябре отказалась от переговоров с путинской Россией. И о переговорах давно уже речи не идет. А главным ястребом оказался Дмитрий Рогозин. Надел темные очки, видимо, для большей крутости, и пригрозил ядерным оружием. Вот. Ну, в целом, надо сказать, что в соответствии с нашей э, доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда э, явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений. Это что ж такое получается-то? Получается, что Украина в вооружении явно превосходит Россию? А как же легендарная мощь российской армии? Тут дискредитация, не пахнет ли случайно? И еще одна реакция официального лица, которая заслуживает внимания, это слова Лаврова. Он заявил, что удар нанесли так называемые киевские террористы с сведомо своих хозяев. Ну обычная риторика. Заверил, что Россия не одна, у нее есть союзники, вы не думайте. Как-то над Кремлем и, собственно, над резиденции главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт. Прямо видно, как он пытается хоть на чей-то авторитет опереться. А вот, а вот, а вот целый министр иностранных дел Пакистана. Вот он на нашей стороне. Выглядит довольно жалко. Но еще более жалко выглядит Маргарита Симонян. Сначала она написала, как всегда, кровожадный пост. Может, теперь начнется по-настоящему? Вы помните, как еще в самом начале большой войны она все кричала и подзуживала. Ну скорее, ну давайте уже скорее. Ну неужели началось и началось больше, больше, больше года прошло. Погибли десятки тысяч украинцев. По всей России ряды могил. Ей все мало, и все кажется, что это не настоящая война. Но следующий пост еще примечательней. Маргарита отрицает версию, что это российская провокация, и говорит, «Это не мы, а жаль». То есть Маргарита Симонян реально жалеет, что это не она ударила по Кремлю. Она и до этого уже грозилась убить Путина, пустив ракету по стране, которая его арестует. Я бы на месте начальника к ней бы присмотрелся получше. А потом, видимо, Симонян кто-то настучал по ушам. Она резко сменила точку зрения. Говорит, не надо делать громких заявлений, потому что люди в них просто больше не верят. Как же это так, Маргарита? Неужели вы, вашим же собственным языком выражаясь, дали заднюю? Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Вообще, я у вас хочу попросить прощения за то, что так долго показывал вам всех этих чучундриков. Я понимаю, что смотреть на них и слушать их бред не особенно приятно. Вот Алексея Навального в колонии вообще пытают речами Путина. Включают их каждый вечер на полной громкости, чтобы мешать ему читать. То есть даже сами тюремщики признают, что слушать Путина — это мучение и пытка. Вообще это все достаточно интересно. Интересно, знаете что? Что кажется, что у них все идет не так. Все это пропагандистская огромная машина кажется какой-то потерянной и не понимает, что делать. Путин реально пропал, от него выдают записанные консервы и пропагандисты дежурно отрабатывают свой номер. Но очень плохо. Нет какого-то, знаете, пропагандистского задора, что ли. Не получается у них. Ну и хорошо. Вчера днем машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его водитель погиб, сам Прилепин был тяжело ранен. Он ехал к себе домой, возвращаясь из зоны военных действий на «Аудику-7». Взрыв был настолько мощным, что передок машины оказался уничтожен. Сам кузов подлетел в воздух, перевернулся. Просто оцените положение машины и воронку на месте взрыва. Для спасения Прилепина даже вызвали медицинский вертолет. Быстро стало известно о травмах ног, но отдельно выделился нижегородский губернатор. Сначала он вообще написал, что прилепен в порядке, как будто он так вдалеке стоял и смотрел на подрыв. Ну а потом этот же губернатор Никитина рассказал про искусственную кому пострадавшего. Расследование прошло молниеносно. Полиция почти сразу поймала первого подозреваемого, а следом за ним и второго. Послушайте, как он браво дает показания. Пельняков Александр Анатольевич. 21.09.93 года рождения. Урожение из города Дружковки, Донецкая область, Украина. В 2018 был завербован украинскими спецслужбами. 22 -го года заехал на территорию Российской Федерации с целью... Убийство ликвидации Захара Прилепина, способ убийства дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. К сожалению, Противотанковые мины во как. Этот Александр Пермяков рассказывает так, как будто долго заучил этот текст по рапортам полицейских. Но я наверное преувеличиваю. Удивительно, чтобы схватить Дарью Трепу, потребовалось почти сутки. Эти ее все видели на встрече с татарским, все знали, что это она принесла статуэтку. Отследить ее в огромном городе с камерами было несложно. А тут в лесу, в глуши, поймали почти мгновенно. Вот это полицейская удача, конечно. Данный человек вышел, был остановлен сотрудником полиции мной. Совместно с двумя моими коллегами. Ну, в ходе чего? была установлена личность данного гражданина, ну и вызвал данный человек у нас подозрения. Ну, изначально данный человек нам говорил вещи, те, которые не являются действительностью, что он на пруду данной местности ловил куропаток, ну вот, но на данном участке озера не было. Куропаток в настоящее время там тоже, соответственно, не было. Попросили его предоставить все свои документы, что в карман находится. Он выложил, где в кошельке у него было два паспорта. Один паспорт – Украина, другой – Российский. Стали с ним разговаривать, разговаривать, и он все-таки сознался. Ого! Прямо ловил куропаток на озере руками. Звучит, как легенда настоящего диверсанта. Вот представьте, человека завербовали в восемнадцатом году, он решил убить Прилепина, заложил две противотанковые мины, машина уничтожена, и теперь этот диверсант просто спокойно уходит по дороге и рассказывает бред про куропаток на озере. А потом... Да нет, признаюсь-ка я во всем. Вот Ментовской канал ВЧК ГПО пишет, что этот подозреваемый, Александр Перемяков, был судим в Украине за разбой. А потом, сюрприз, воевал на стороне Прилепина за террористическую ДНР. А последнее время работал в Нижнем Новгороде на стройке. Неделю он не выходил на связь, появился уже на видео допроса. Сегодня утром стало известно, что Прилепин уже пришел сознание. Давайте я просто напомню, кто это. Наверное, вы знаете Прилепина как писателя, но до этого он успел послужить в ОМОНе, повоевать в Чеченской войне и позднее, во время командировок туда, уже в качестве силовика. До 2014 года Прилепин писал книги, премии за них получал и даже выступал против Путина. Но вторжение в Украину все изменило, и Прилепин стал большим сторонником так называемых ЛДНР. И советником Захарченко успел побыть, получил звание майора в террористической ДНР и даже был зам командира батальона. Послушайте, какие он давал интервью о тех событиях. Что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не думаю, знаю, конечно, как, как с этим мне потом ну, потом будет. Ни один командир не имел столько результатов, сколько, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, они... Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Ну и, конечно, с началом полномасштабного вторжения Прилепин поддержал войну. А в январе этого года он даже подписал контракт с Росгвардией, чтобы поехать воевать. Если это правда, это правда, то он был комбатантом, проще говоря, военным, не гражданским. Вот Мария Захарова заявила, что во всем виноват Вашингтон. Наверное, сам Джордж Вашингтон лично. Но посмотрите, есть тенденция Дугина, потом Татарский и теперь вот Прилепин. Все это не просто пропагандисты и сторонники войны. Они прямо связаны с так называемыми ДНР и ЛНР. Ни на одного путинского генерала или чиновника в России покушения не было. Пропагандистов вроде Соловьева или Симонян тоже не пытались вроде как убить. Так что, вероятнее всего, следующими целями могут стать и другие публичные лица террористических республик на оккупированных Луганских и Донецкой областях. На фоне всех атак и покушений на Прилепина первое, о чем беспокоятся российские власти сейчас, это парад 9 мая. Как писал мусорской тоже канал «База», полицейским собирались выдать бинокли, чтобы высматривать дроны прямо в небе. А от Курской области развернули новую батарею ПВО. Пацаны, смотрите, ПВО вокруг тура на Осиновой горе. Все, уберешь, все, В Москве поломали работу автомобильных навигаторов, хотя, как мы уже выяснили, для дронов это совсем не помеха. Пока они сообщали, что Путин отказался выйти на парад, видимо, он все таки приедет лично на Красную площадь, даже под угрозой украинской атаки, потому что парад 9 мая для него имеет очень важное пропагандистское значение. Подробнее об этом мы расскажем в репортаже Ирины Алиман. Соединение части Третьего Белорусского фронта. Петераны Первого Украинского фронта. После распада Советского Союза парады Победы не проводились несколько лет, но в 1995 году традиция вновь возродилась. Тогда парад ветеранов Великой Отечественной прошел на Красной площади, осмотр военной техники на Поклонной горе. В Москву приехали лидеры и представители более 50 зарубежных государств. Генсеки ООН и НАТО, президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании, председатель КНР – а особым гостем стал канцлер ФРГ Гельмут Коль. Борис Ельцин выступал с речью с трибуны в на котором в этот раз зависели надпись Ленин. В девяностом году Ельцину предстояли, он прошел их, конечно, чуть-чуть очень непростые выборы. Его репутация, его политическое будущее тогда, конечно, зависело не от того, возродит он там 9 мая или нет, от войны в Чечне, от экономического положения, от общего ощущения нестабильности в стране. Но Ельцин, скажем так, отметил этот, э, эту дату как важную, как сохраняющуюся, в том числе, в Новой России. С тех пор парад стал проводиться ежегодно. Правда, не всегда с военной техникой. Сменилось и руководство страны. Я ухожу в отставку. Парад 2000 года стал первым для Владимира Путина в качестве верховного главнокомандующего и последним, в ходе которого по Красной площади в пешем строю прошли ветераны. Надпись «Ленин» тогда завешивать не стали. Спустя год на параде 2001 года впервые в качестве национального гимна прозвучала мелодия Александрова, бывшая вообще-то музыка гимна советского. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравия товарищ маршал! Поздравляю вас с праздником! Ура! Вот это все было тоже. И ну, можно сказать, ну хорошо, и праздновали победу, и правильно. Но там совершенно не было скорби по погибшим. Это был именно вот такой праздник победителей. Мы им наваляли. И было ощущение, что вот это главное. При Путине, наверное, первым таким серьезной вехой в этом плане стало 60-летие в 2005 году. И здесь уже, конечно, были, э, ну, скажем так, другие слышались немножечко акценты. Э, хотя, конечно, упоминался антигитлеровской коалиции, союзничество с Западом, но тем не менее акцент был на э, вот именно теме победы, не столько на памяти павших, о павших, сколько о э, военном, так сказать, преимуществе, о том, что вот именно это была военная победа, геополитическая победа. В 2005 году за парадом на Красной площади также наблюдали около 50 мировых лидеров. Некоторые из них прибыли в Москву с группой ветеранов Второй мировой, в том числе главы Германии и Италии. А вот кого не было, так это глав Эстонии и Литвы, а также Грузии и, как ни странно, Беларуси. Михаил Саакашвили отказался приезжать, пока не будет решен вопрос, с размещением российских военных баз в Грузии. А Лукашенко решил сам принимать парад в Минске. Тогда же, в 2005-м, в параде впервые приняли участие ветераны войн в Афганистане и Чечне. А еще впервые появился новый символ – георгиевская ленточка, ставшая еще одним шагом на пути девальвации Великой Победы и ее цены. Как э, человек, отслуживший три года в Советской Армии офицером, э, я с самого начала испытывал определенные сомнения по поводу Георгиевской ленты. В отличие от британского, австралийского, там, новозеландского, а сегодня украинского мака, Георгиевская лента – это лента боевого ордена. В конце нулевых акция «Георгиевская ленточка» вышла на новый уровень. Ленты рассылали в посольство России в большинстве стран мира, раздавали у метро и даже замеряли индекс одобрения символа россиянами. Он был предсказуемо высоким вы себя ассоциируете с военной победой, к которой вы на самом деле имеете никакого отношения. Вы э, говорите о том, что самое главное в этой победе – это, собственно, война. К ленточкам добавилась и другая символика. Солдатская форма, пилотки, тематическая реклама, брендирование ценников, витрин и уличных счетов. Появилась даже фирменная водка к 9 мая. Словом, все вокруг стало окрашиваться в цвета далекой войны. Парад Победы 2008 года, возможно, стал переломным. Его принимал Дмитрий Медведев, был и такой президент в России. А по Красной площади впервые в современной истории прошла тяжелая военная техника. За тонкие гаубицы даже пришлось заранее оправдываться. Мол, не бряться ни оружием, вы не подумайте. И вообще, мы никому не угрожаем. Спустя всего несколько месяцев в августе 2008 эти танки войдут в Грузию. Российские танки пересекли Абхазию и вошли в Кадорское ущелье, единственный регион республики, находившийся под контролем Тбилиси. С тех пор грузинские лидеры на российских парадах так и не появлялись. Стали сокращаться и другие иностранные делегации. На парад 2010 года собралось в два раза меньше иностранных лидеров, чем в прошлые юбилей Победы. Отказались от визита президенты США и Франции, премьеры Британии и Италии. Вместо Михаила Саакашвили тогдашний премьер Владимир Путин пригласил глав сепаратистских территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После аннексии Крыма в 2014-м никто из лидеров стран Запада уже не принимал приглашение Кремля. Официальная Литва, как и ряд других стран Европы, осудила российскую агрессию в Украине и прямо назвала ее в качестве причины для отказа. Когда произошла аннексия Крыма, я помню, были еще дискуссии среди министров иностранных дел, Некоторые говорили о том, что надо все равно там как-то уважать историю. Ну, мы тогда меньшинство, нас было, говорили, которые говорили как раз о том, что тут празднование как раз вот, политики силы. И, и тут ни, ничего общего не имеет с победой Второй мировой войне. Это имеет как раз связь с тем, что происходит сегодня. И мы просто не можем участвовать в этом. И, кстати, тогда аргумент... Победил, я помню, чтобы, чтобы не участвовать. Парад 2015 года окончательно закрепил изменения в списке гостей. Теперь самыми влиятельными державами на параде стали Китай и Индия. Выросло число стран Азии и Ближнего Востока. Монголия, Зимбабве, Кубы, Вьетнама, ЮАР и других. Они пришли на замену представителям стран Запада. Изменилась и официальная риторика. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И с тех пор, ну, как мне кажется, все подтвердило, э, что это по празднование победы Путиным задумывалось, конечно, как и получило развитие, как обоснование существования новой России, россии милитаристской россии для которой самое главное это лозунг можем повторить россии которая э, нацелена на экспансию нацелена на войну об этом говорила буквально все и откровенная карнавализация с переодеваниями всех и вся в военную форму и участие детей в импровизированных маршах и прочие патриотические перформансы <музык> еще наклейки на автомобилях с лозунгами вроде «На Берлин» и «Спасибо деду за победу». Не говоря уже о ставшем очень популярном принте «Можем повторить», демонстрировавшем в самой оскорбительной форме верховенство Советского Союза. В 2018 году Путин присвоил победу исключительно и только советскому народу, более не упоминая союзников. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. А, ну, Путин вообще а, любит использовать историю в своих целях. А, так же, как историю Украины, или там историю печенегов и половцев, или историю финно -угров. И с победой, с войной. Вот видите, я тоже, я уже вместо война говорю победа, потому что войну заменили. Спасибо Ирине. Кстати, это лишь кусочек такой, тизер большого спецвыпуска о Параде Победы, который выйдет у нас на канале «Популярная политика» как раз 9 мая. Обязательно посмотрите. Вчера в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина состоялась встреча, которую в других обстоятельствах трудно было бы себе представить. Вы, конечно, узнали, это Дмитрий Песков и спиной сидит Алла Пугачева. Интересно, что они оба в эти секунды чувствовали. Явно, что этой встречи никто не хотел, и обоих спасало, что рамки этикета свели общение к дежурным фразам. За последний год несколько раз выступал против войны муж Пугачевой Максим Галкин. И Песков его за это критиковал. Когда Галкина признали иноагентом, Пугачева попросила ее включить в реестр, явно выражая солидарность со взглядами мужа. А потом и сама сказала, что война ведется за иллюзорные цели и делает жизнь людей только тяжелее. В конце августа Пугачева прилетела в Москву, будто чтобы отвезти детей 1 сентября в школу, но затем раскрыла настоящую цель визита в Россию. Албрисов, вот вы вернулись в Москву. Что первым делом захотелось сделать? С друзьями встретиться. Да много чего. Морду дом, Кто знает, может она Пескова и имела в виду. Но в этот раз обстоятельства встречи не позволили узнать это наверняка. Война и изоляция делают людей беднее. Поэтому пропаганда всех убеждает не только в правильности войны, но и в том, что в экономике якобы все хорошо. И вот свежие данные Росстата об успехах путинаномики. Только послушайте, в военном 22 году в России рекордно мало людей остались за чертой бедности. 14 миллионов, то есть меньше 10% населения. А еще сократилось неравенство в доходах между богатыми и бедными. Тут тоже самые низкие показатели с конца 90-х. Вы скажете, как же так? Кругом закрываются бизнесы, людям сложно найти новую работу. Да не переживайте, все хорошо, безработица тоже низкая, как никогда низкая. Об успехах недавно говорил и премьер Мишустин на лекции общества знания. Мол, Запад объявил экономическую войну России, но правительство выполняет задачи, поставленные Путиным. Все идет хорошо. У молодежи есть все перспективы. Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют там более позитивную динамику в ближайшие два года. Так вот, в текущем месяце Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза. А нам предрекали инфляцию... Более 20%. Ну и этого не произошло. По итогам 2022 года этот показатель не превысил 12%. А по итогам марта уже составил 3,5%. Сейчас уже меньше 3%. Западные аналитики говорили, что Россия ждет двукратный рост безработицы практически до 10%. И здесь они ошиблись. Специалисты говорят, что люди стали жить богаче. Почему люди этого не замечают? потому что они не специалисты. Старая шутка становится грустной реальностью. Верный признак обнищания — магазинные кражи. Взрывной рост краж начался с первых недель войны. И в 2023 году ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на все меры ритейлеров. Еще один объективный показатель — рост числа банкротств. Оно тоже ускорилось в 2022 году. И в этом году выросло на 40%. Власть врет. Когда говорит про успехи, и они сами прекрасно это понимают, Путин сам лично поручил как можно быстрее внести изменения в закон о банкротстве физиков. В частности, планку долга понизят до 25 тысяч рублей. Изменения готовят к 1 июня. То есть даже 25 тысяч долга оказываются таким бременем, что люди готовы к юридическому признанию себя банкротами и к другим ограничениям. Как получается, что жизнь становится труднее, а на бумаге все красиво? Попросили экономиста Владимира Милова, вы все его прекрасно знаете, чтобы он объяснил, что не так с цифрами Ростата. Я был бы очень скептичен по поводу всех вот этих данных Росстата о бедности и неравенстве, потому что они сильно зависят от того, вот какие вы там предположения заложите туда. Ну, например, они учитывают границу бедности в 13 700 рублей, по-моему, на четвертый квартал 2022 года. Ну, сами оценивайте, вот 13 700 в месяц. Это уже богатство или еще нет? Поэтому мне кажется, что они вот тупо проиндексировали за 2022 год это дело на 15%, ну вот как бы по фактической инфляции, хотя... Совершенно очевидно, что цены выросли гораздо сильнее. Поэтому, если буквально чуть-чуть этот порог бедности повысить, у вас получится просто совсем другая картина. То же самое с неравенством. Росстат вот рапортует о сильном снижении социального расслоения. Ну, здесь к ним есть древняя претензия, что они не учитывают вот в этом распределении доходов доходы от собственности. А вот верхняя страта, самая богатая часть общества, она в основном с этого и живет. Она не живет на зарплатах, а она живет на том, что владеет акциями, недвижимостью и так далее. В том числе там большая зарубежная часть всего этого пирога, которую Росстат вообще не видит. Ну очевидно, что в кризис вот, средний класс и наиболее обеспеченные слои они похудели сильнее потому что вот те, кто победнее, живут во многом на соцвыплатах, на зарплатах бюджетников, и здесь вся ситуация была достаточно стабильна. Да? То есть, мне кажется, вот это, во-первых, формальное снижение неравенства, оно основано на том, что вот неравномерно пострадали от кризиса, более богатая часть пострадала сильнее. Да? Но, с другой стороны, мне кажется, вот еще здесь фактор, что очень много людей уехало за границу, мы говорим там о сотнях тысяч или миллионах, их статистика не видит. Понятное дело, что в основном это люди достаточно обеспеченные, и вот если статистика их потеряла, вот вам и снижение неравенства. Ну то есть тут очень много таких дырок во всей этой методологии, которые не позволяют это называть объективной картиной. А что касается низкой безработицы, то я вообще бы эти рапорты правительства не слушал, потому что у нас традиционно мы видим, что кризис за кризисом, Основной трюк, которым пользуются правительство и работодатели, они не увольняют людей, а они отправляют их в разные формы неоплачиваемых отпусков, простоев и неполных рабочих недель. И вот эта цифра резко выросла за минувший год. У нас по данным Росстата более 4 миллионов человек находились вот в таких разных формах скрытой безработицы. В основном 70% из них в неоплачиваемых отпусках. Вот скажите мне, пожалуйста, чем отличается неоплачиваемый отпуск от безработицы? Вы не работаете, вам не платят, разницы, по-моему, никакой. Да? И если все это сложить, официальную безработицу с вот этой скрытой неполной занятостью, получается 10% примерно от всей рабочей силы, это очень много. У нас уровень 10% безработицы был последний раз только вот во второй половине 90-х годов. Так что и здесь картина вовсе не настолько благостная, как нам ее рисует Росстат. Спасибо Владимиру, что помог разобраться. Пока власть рисует красивые цифры, социальное и политическое напряжение растет и неизбежно находит свой выход. Даже если иногда кажется, что власти удалось всех запугать и подавить, показательная история произошла на днях в Башкортостане. Это простая деревня Ишмурзина, там живет около тысячи человек. И проблемы у людей обычные. Например, власти хотят закрыть сельскую школу. А еще золотодобывающая компания хочет начать разведку грунта рядом с деревней. Жители боятся варварских методов и ухудшения экологии. В общем, собрались на сход, обсудили, а потом знаете что? Проголосовали о недоверии местным властям, выбрали новую главу сельсовета и старосту села ситуация явно была спонтанной. А еще записали видео с обращением к Путину, главе иска генпрокурору Краснову. Только в Баймакском районе выделяется по двум лицензиям почти 150 квадратных километров сельскохозяйственных земель под геологическую разведку золота и других сопутствующих металлов последующей разработкой карьерами открытым способом. Тем самым Расхищают наши земли, на которых мы пасем скот, травят наши реки. Староста села Фаниль Тутманов объявила решение схода незаконными. А прокуратура начала проверку. По закону, да, тысячи человек слишком много, чтобы местные вопросы можно было решать на сходе. Но само такое стремление людей на 100% правильное. К тому же результаты уже есть. Нынешний староста стал говорить, что он сам против золотодобычи. Говорит, что должен быть всему предел. Людям и так очень тяжело жить. И пришел к выводу, если хорошенько подумать, то не надо карьер открывать. Очень хорошо, что он это усилие сделал и все-таки высказался. А Бастрыкин поручил проверить места разведки золота и потребовал от главы местного СК подготовить доклад. Конечно, они постараются все замять. Уже тысячу раз это проходили на всех региональных протестах. Поэтому принципиально важно, чтобы жители не велись на попытки подкупа, угрозы, главный развод, призывы деполитизировать конфликт. Вот на этой неделе еще один протест закончился успехом. В Искитимском районе Новосибирской области хотели открыть исправительный центр для заключенных. На бывшей птицефабрике должны были трудоустроить 150 человек совсем рядом с поселком. И жители поселка, конечно, были против такого соседства. И они тоже сделали все правильно. Сначала собрали митинг, это был в конце апреля, но туда не пришел никто из чиновников. И на этой неделе здание птицефабрики просто подожгли. Довольно аккуратно, кстати. Результат не заставил себя ждать. Администрация отказалась от своих планов. Рано или поздно такие проявления демократии и желание людей вернуть себе право голоса будут по всей России, я уверен. Ковар, садист, убийца Евгений Пригожин вступил в бой против Шойгу и Герасимова. Кажется, что на этой неделе мы стали свидетелями публичного скандала. Пригожин явно попытался сыграть на медийном поле и, похоже, проиграл. Неделя началась с относительного травоядного интервью пропагандисту Пегу о том, что у них не хватает снарядов. Ну и просто Пригожин в целом очень реалистично описывал ситуацию, которая там у них на фронте. И что мы увидели? Армия, которая кое-как скрипит. Управления нет. Обучения нет. Вооружение хрен поймешь. Бардак везде полный. Дисциплины нету никакой. У нас на направлении ЛНР. Если ты заходишь в магазин замороженным. У нас вот один из замкомандиров, замороженным ходит Каждое утро в магазин. А после этого дует в штаб. Да? И там толпы народа. Причем половина из военных, они представляют с чвк потому что военным нельзя продавать алкоголь. Они просто затариваются пачками водяры. Не сомневайтесь, именно там так все и происходит. Водку пьет, ничего не делает. Продолжилось все максимально агрессивной риторикой, где на фоне трупов Пригожин называют шайгу сукой прямо. Не можем показать это видео, нас уже YouTube за это наказывал. Дальше он говорит, что они до 10 мая покидают Бахмут и оставляют позиции. С 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Шойгу же в ответ демонстративно проводил совещание по обеспечению армии, где ему поставили пару десятков абсолютно новых танков и другого вооружения. Ну, достаточно показательно. Шойгу на фоне танков непонятно где, а Пригожин на фоне примерно такого же количества трупов под Бахмутом. И тут вступает в игру третий персонаж, который вообще давно не появлялся в информационных лентах, кроме как по случаю увеличения своих собственных размеров. Я хочу одно сказать вам. Если... Пригожин уйдет со своим отрядом, придет Кадыров со своим отрядом. Ничего не будет меняться, но... Благородный, а на самом деле не очень Дон, заявил, что готов прийти на помощь. И вот тут, представляете, Пригожин вдруг берет и соглашается. Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и, имея все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. И потом даже написал письмо, где уже не суку, но уважаемого Шайгу просят заменить его в Бахмуте войсками Кадырова. Тут, я полагаю, генералу TikTok войск стало совсем не по себе. Наверное, он думал, что тут достаточно просто заявить и показать, какой он крутой, но никак не воевать. Сложно сказать, что тут происходит на самом деле. Мы явно видим только верхушку противостояния Шойгу и Пригожина. Возможно, у него просто не хватает ресурсов взять Бахмут, и он решил пойти на такую хитрость, под любым предлогом выйти оттуда. Может быть, это какой-то был отвлекающий маневр. И на самом деле, таким образом, Пригожин думал обмануть украинцев. Вот, например, дорогу снабжения на Бахмут вчера продолжали обстреливать. И вот только что начали поступать сообщения, что вроде как ему боеприпасы дадут. И Суровикина дадут. Непонятно, что это значит. Но сейчас очевидно. Независимо от того, что произойдет 10 мая, выйдет, не выйдет, не выйдет, конечно, не похоже, что Бахмут будет вообще кем-то полностью захвачен. Теперь к научным новостям. Тот же самый Рамзан Кадыров получил очередную медаль. Еще недавно он удостоился ордена за заслуги перед стоматологией, а теперь оказалось, что у него и перед ядерной физикой есть заслуги. На неделе Кадыров получил медаль за выдающийся вклад в развитие Курчатовского института. Это НИИ, в котором занимается атомной энергетикой. Честно говоря, единственное, что связывает Кадырова с этой сферой, то, что он в октябре призывал использовать на территории Украины ядерное оружие. Какое-то время назад Курчатовский институт подписал соглашение с Чеченским государственным университетом. Но точно такое же соглашение было подписано и с Дагестанским госуниверситетом. А главе Дагестана почему-то никакую наградку не вручили. Наверное, потому что он не пехотинец Путина и не так любит звенеть медальками. Вообще, у Кадырова прям какая-то нездоровая страсть к медалям, даже список их трудно дочитать. «Аладдин завоевал 14 золотых медалей». Например, он сам учредил звание Героя Чеченской Республики, сам себе его и присвоил. Но циничнее всего смотрится звание «Заслуженный защитник прав человека» и «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Знаете, просто найдите доклад настоящих правозащитников и посмотрите, сколько в Чечне нарушений прав человека. Ну и раз мы тут про больших ученых, вот вам еще один. Это православный исламовед Роман Силантьев, создатель деструктологии. Не слышали про такое? О Московском гослингвистическом университете есть целая лаборатория деструктологии. Это просто типичнейшая лженаука, которая занимается тем, что называют сектами все религиозные течения, которые не нравятся Силантьеву, и, например, рассказывают про потенциальную опасность религии джедаизма. Это, если вам интересно, почему у меня за спиной герои из «Звездных войн», потому что это джедаизм. А еще эта лаборатория проводит всевозможные экспертизы. И по результатам экспертизы этого самого Силантьева отправили в СИЗО Женю Беркович и Светлану Петричук, создательниц спектакля «Финист Ясный сокол» за оправдание терроризма. Это вообще первое в России дело за спектакль. И не просто спектакль. Он в прошлом году получил высшие театральные награды. Ну а теперь, видимо, высшей наградой творцу считается уголовное дело. Текст пьесы есть в сети, он совсем короткий, можете почитать и сами сделать выводы. Вот такая неделя получилась, событий все больше и больше. Очевидно, что какое-то напряжение нарастает, при этом видно, что в лагере Путина все больше противоречий, больше растерянности. Но нужно понимать, что Путин и его атаки продолжают быть достаточно опасными. Ну и впереди нас ждет 9 мая, праздник, который всегда вот для меня был особенно родным, особенно ожидаемым, праздник борьбы с фашизмом. А теперь фашизм заразил мою страну. Посмотрим, произойдет ли что-то непосредственно 9 мая. А мы продолжаем свою работу, информационную в том числе, и у меня к вам просьба. Мы думаем выделить эту передачу на отдельный канал. Думаем над названием канала, названием передачи. Поэтому напишите, пожалуйста, свои идеи для названий. А если мы возьмем какой-то из ваших названий, я пришлю вам майку из нашего магазина мерча, например. И не забывайте ставить лайки. С вами был Иван Жданов. Большая команда за кадром, Ян Матвеев, многие другие. Поддержать нас можно на Патреоне канала «Популярная политика». Спонсоры на экране. Всем пока, увидимся.